Привет, друзья! Это короткий видеоответ по делению дизайна в программе Бернина. Те, кто работает в вышивальной программе Бернина, иногда сталкиваются с проблемой деления дизайна, и основная причина связана с недопониманием, что такое деление на объекты и разрезание объекта. Функция многократное запяливание предназначена для деления объектов файла вышивки под заданные пяльца. Повторюсь, объектов именно. Она не может делить целый объект, для нее он единое целое и неделимое. Для того, чтобы разделить его, нужен нож. Он находится в меню «Редактировать». Там свои проблемы, но в целом именно он используется для разрезания целого объекта. А вот если ваш файл дизайн состоит из множества объектов, то при использовании функции «Многократное запяливание» объекты, попадающие в выбранные вами пальцы для деления, будут подсвечиваться зеленым рекомендация если вы создаете дизайн под конкретные пяльца то сразу создавайте объекты таким образом чтобы ни один из них не превышал максимальное поле пялцы в которых будет выполняться вышивка